зло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 Я тоже твой петель. С розовой полосочкой и с белой крышечкой! Она, наверное, будет такая же красотка, как и я! Интересно, а какой у нее аксессуар? Тетчерс посмотри, какая повязка! Наверное, мой щенок спортивный! Смотри, какой у меня хорошенький щенок! Да, а ты видела, его зовут Доки, баскетболистка! Сейчас еще осталось одеть ей повязочку